Вот буквально на днях мы закрыли сделку на 18,5 миллионов. То есть вы пул доходных сайтов. То есть изначально любой контентный проект он должен нести пользу. Поисковые системы Google и Яндекс, они сами под тебя подбирают рекламу. Для управления таким пулом ну, нужно будет там, примерно от 2 до 4 часов в неделю. Я убежден, что как минимум один сайт нужно иметь в своем портфеле, потому что это очень сильно... Похоже на то, как ты покупаешь квартиру. Вот эта методика, она ориентирована как раз на инвесторов, не на технарей. Примерно на весь запуск потребуется около двух недель, для того, чтобы разобраться в теме, организовать команду и купить свой первый сайт. Сайт за 20 миллионов и сайт за 10 тысяч рублей требует одинаковое количество времени на поддержку. Мы купили сайт за 40 тысяч рублей, продали за 150. Как выгодно купить этот сайт? То есть, что нужно сделать и по каким критериям надо, надо сбрасывать цены, либо договариваться с продавцом? Друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский и сегодня мы с вами обсудим еще одну возможность инвестиционную, которая относится к сфере новой экономики. Это инвестиции в доходные сайты. Как на этом можно зарабатывать, как можно вкладывать деньги, кому это доступно, кому недоступно, стоит ли этим заниматься или не стоит заниматься. Постараемся подробно выяснить все эти нюансы. И выяснять будем с Андреем Меркуловым. Андрей, приветствую! Николай, приветствую! Мы с Андреем довольно давно знакомы, но уже, наверное, лет 10. У нас есть совместная книга написанная «Бизнес на автопилоте». Мы долгое время совместно работали в проекте «Территория инвестирования». Затем я оттуда вышел из этого проекта, сейчас Андреем занимается. И Андрей как раз очень высо... специалист высокого класса в теме доходных сайтов. Он знает, как это делается и своими руками, и самое главное, как на этом зарабатывать инвесторам. Скажу честно, вот, Андрей, у меня негативный опыт с доходными сайтами, то есть я вкладывался в доходные сайты и, к сожалению, компания, которая управляющая занималась ими, она как-то очень криво все это делает, и я недоволен. Поэтому mm -hmm. я так с некоторым скептицизмом на это смотрю, но понимаю, то есть что здесь есть потенциал, здесь есть деньги, но вопрос вот как более грамотно к этому подходить, кому стоит, кому не стоит. Вот давай для начала можешь ли рассказать, что такое вообще доходные сайты, ну, так, чтобы человек не посвященный, понял, о чем идет речь. Ну, давай сразу, забегая вперед, дадим некое обещание: то, что практически любой человек может себе купить как минимум один доходный сайт. Это будет хорошая диверсификация для его портфеля. Я расскажу, почему я уже с 2016 -го года этим занимаюсь именно направлением доходных сайтов. То есть, войти с 1998 -го года веб-студии у меня с 2011 года, но вот именно сознательно инвестировать в доходные сайты мы начали с 2016 года с Алексеем Полкачевым, мы купили первый сайт, у нас, мы его купили за миллион восемьсот семьдесят тысяч рублей. То есть это достаточно большая покупка, и по факту у людей всегда возникает вопрос, как что-то эфемерное в интернете может стоить столько, сколько квартира в Подмосковье. И вот здесь, наверное, начать надо с этого. Что общий такой доходный сайт, и почему их называют доходными, и что это за направление. Во-первых… А, Андрей, а, а сейчас тоже для понимания, ты сказал, вот первый купили несколько лет назад, а сейчас сколько всего сайтов, ну, либо сколько было ага. проработано. Смотри, Смотри, вот буквально на днях мы закрыли сделку на 18 с половиной миллионов, то есть выкупили пул доходных сайтов, то есть выкупали с небольшой группы инвесторов, и это было 8 сайтов, то есть если говорить о конкретно нашем портфеле, то есть он измеряется миллионами рублей, то есть это там значительная часть моих инвестиций там наравне с недвижимостью тоже можем сегодня обсудить тему ну почему я все-таки делаю ставку на доходные сайты соответственно то есть это достаточно большая значительная часть моих инвестиций потому что я вижу в них большой потенциал то есть на них можно зарабатывать причем можно зарабатывать трехзначную доходность и ты фактически получаешь премию за знание и если ты просто, ну, все идет своим чередом, да, то есть просто как бы ты купил, небольшое это время тратишь, там, 2 часа в неделю, то свои 30% ты будешь иметь. Ну, звучит интересно. Давай вернемся к вопросу, что это такое? Вот для непосвященных, как это работает, что это? Это сайт э, в интернете, на котором размещены статьи информационные, то есть, когда вы вводите любой поисковый запрос э, на любую тему, касаемо кулираи, заработка в интернете, инвестиций, садоводства. Вот сейчас э, сайты э, очень сильно популярны в связи с изоляцией, как э, можно что-то делать самостоятельно, как заработать, сидя дома и так далее. То есть, все, к чему добавляется, сидя дома, Сейчас это очень неплохой тренд. То есть по факту люди, люди ищут ответы на свои вопросы в интернете, в поисковой системе Google, в поисковой системе Яндекс, либо используют рекомендательные системы, такие как Яндекс-Зен, и попадают на наш сайты. То есть они приходят на сайт, читают статью, видят рекламные объявления, соответственно, мы получаем доход от мировых корпораций. То есть нам платят Google, нам платят Яндекс за то, чтобы мы размещали рекламные блоки у себя на сайтах. То есть основная валюта доходного сайта это трафик и посетители, которые на них есть. Это самое дорогое, то, что сейчас у информационного сайта есть. То есть модель ну... очень простая. Пишем полезный контент, получаем доход от рекламодателей. Можно ли тогда сказать, что доходный сайт это билборд в интернете? То есть висит некий рекламный билборд, которые, ну, соответственно, монетизируются за счет рекламы. Я бы очень сравнивал это с YouTube-каналами, то есть очень сильно похожая история. То есть прежде, mm -hmm. чем, ты, прежде чем по твоей дороге начнут ездить автомобиль и свой билборд, у них должна появится причина, по которой они будут там ездить. То есть, как раз эта причина является ответом на запрос пользователей. То есть, изначально любой контентный проект, он должен нести пользу. То есть, за этой пользой люди приходят, они получают ее бесплатно и в качестве премии, потому что рекламное объявление, в чем интерес, то что если ты просто размещаешь билборд, это, это рассчитано на очень широкую аудиторию. То есть, скорее всего, там будут трудно продаваться какие-то специфические товары. Там, вот, там ездят грузовики, автомобили, мотоциклисты, велосипедисты. Если там продавать цепь для велосипеда, то, скорее всего, очень маленькая целевая аудитория будет. В сайтах все по-другому. То есть, ты размещаешь рекламный блок, и поисковые системы Google и Яндекс, они сами под тебя подбирают рекламу. Во-первых, та, которая соответствует теме статьи, и во-вторых, та, которую ты искал. То есть ты, например, интересовался турами, в, допустим, в какую-нибудь Чехию, зашел на сайт по рыбалке, и там тебе будут показываться туры в Чехии с учетом твоего по поискового опыта. Хорошо, но пока звучит, что ну, вот для людей, не понимающих в интернете особо в сайтах строительстве что ну, это как-то очень сложно. Это мне придется осваивать всякие вот эти хостинги, mm -hmm. HTML и прочее-прочее. Ну, давай, вот почему именно доходные сайты? То есть так ли это на самом деле прибыльно и оправдано с точки зрения вложений временных ресурсов? Вот как, какой твой взгляд как человек, который уже лет пять плотно этим занимается? Смотри, существует несколько подходов. Есть подходы, которые не работают, по крайней мере, у нас. То, что о, подход, если у тебя большое количество проектов, ну, при этом недостаточно ресурсов, то есть команда может физически не вытянуть. Это частые ошибки компаний, которые набирают большие полы проектов. Они не готовы работать с этими процессами и начинает, естественно, падать доходность, потому что, ну, как минимум, не хватает внимания. Значит, для своих студентов у нас есть программа платная, на которой а, мы ведем людей по шагам, то есть там больше 130 уроков, и они проходят от этапа выбора а, до этапа монетизации и последующей продажи сайта. То есть вот есть две базовые стратегии, во-первых, первое это купить себе один от одного до трех сайтов и в принципе а, тебе не нужна команда оффлайн, тебе не нужно делать офис, то есть тебе достаточно двух помощников, которые будут работать с почтовой ставкой, и это вся история летающая, то есть для управления таким пулом ну, нужно будет там, примерно от двух до четырех часов в неделю. То есть сейчас смотри, то есть у меня в команде в штате три человека, остальная вся команда это отдельная команда на фрилансе. То есть у меня есть несколько редакторов, у меня есть оформители, контент-менеджеры, внутри нашей же программы у нас есть обучение для них. И если мы увеличиваем количество сайтов, то есть сейчас у меня уходит 2 часа в неделю для того, чтобы управлять всей веб-студией. То есть ну, и, из трех человек, и сейчас ты видишь, что пул сайтов там измеряется десятками миллионов рублей. То есть это, не, это достаточно большой пул. Если говорить про обычных инвесторов, то есть как минимум, я убежден, что как минимум один сайт нужно иметь в своем портфеле, потому что это очень сильно... Похоже на то, как ты покупаешь квартиру. То есть есть ну, есть отличия. То есть в чем плюсы? Первое, значит, у тебя арендуют твои рекламные места Google и Яндекс. То есть Google вообще платит в валюте. То есть приходят физически доллары на карту, и доход в долларах, это, мне кажется, сейчас очень... Это очень привлекательно, да, с текущими курсами. Второе это доходность. То есть, при плохих раскладах, ладно, давай не будем говорить: при среднем, вот если по всему пулу брать, вот сколько с 2016 -го года, то есть. От 30% до 100% это нормальная вилка, по которой идут доходные сайты. Это есть, если... доходность на вложенный капитал, правильно понимаю? То есть я вложил я... Там, 500 да. тысяч, и с них имею что-то типа 30% годовых, то есть 150%. В... Да, год. это минимум. Причем я покажу примеры, как из этого делается все по-другому, потому что мы сейчас говорим о денежном потоке. То есть мы не говорим про то что сайт продается дороже чем он покупается то есть сегодня можем такие примеры тоже разобрать то есть для тех кто это видео будет смотреть до конца у нас сегодня подготовлен несколько примеров как раз я подбирал те проекты которые мы забыли то есть вот мы занимались у нас крупные проекты я подобрал несколько мелких которые мы купили там несколько лет они просто лежали давали какой-то доход и потом мы их продавали там в 4-5 раз дороже то есть, это ликвидный актив, который можно продать за неделю. Это вот просто приходишь на биржу и продается. В течение недели актив продается. То есть, помимо доходности, помимо того, что у тебя очень стабильные арендаторы, то есть, у тебя минимум есть Google и Яндекс. Соответственно, есть еще третий пункт, который мне очень нравится, это премия за знание. То есть, это как раз та а, а что ты имеешь в виду? Вот, да, третий пункт у тебя премия за знание, это ага. о чем речь? Смотри, то есть можем конкретный пример разобрать. То есть если ты знаешь, как решать проблему какую-то с активом, то есть берешь какой-то проблемный актив, например, падающий, либо недооцененный по каким-то причинам. То есть вот и ты понимаешь, что он в этой точке недооценен, либо ты его можешь починить. То в этом случае уже получается трехзначная доходность. То есть, по вот факту... ты, ты, ты пример приводишь, там, ABC ага. бизнес, куплен за 750 тысяч. вот Ну, я сейчас на него зашел, на сам сайт смотрю, то есть, это вот он реально сейчас работает, да, и приносит деньги. Правильно ли а, понимаю? Или это, это... бывший кейс какой-то? Нет, это реальный сайт, он, несмотря на то, что слайды мы делали в 2019 году, то есть сейчас этот сайт, он находится у нас, он приносит деньги, причем он растет, то есть цифры у него еще изменились. То есть сейчас была коррекция связанная с изоляцией, с естественным образом, там, допустим, то, что люди перешли на самоизоляцию и меньше стали заниматься бизнесом. Но для нас это тоже возможность, потому что... Во-первых, мы можем писать о поддержке малого бизнеса, и это очень трендовая тема. Мы можем писать о том, чем можно заниматься на дому, какую работу делать. И, естественно, мы можем писать про то, как зарабатывать в интернете. То есть это такая гибкая история, когда один трафик, например, о темы, связанные с бизнесом в сетиком хозяйстве, там растет летом, то о, зимой, естественным образом, там, темы связаны с новогодними подарками и так далее. То есть, чтобы не уплывать от темы, то есть, по факту, вот он кейс. За 750 тысяч рублей этот сайт был куплен, то есть у него была доходность, стартовый денежный поток, то есть это выручка 35 тысяч рублей. То есть уже просто я пошел на рынке, в, на бирже, купил проект с доходностью 34 годовых. Но это очень высокая доходность, это как-то сильно повезло тебе или какой-то хитрый метод поиска? Или вот за счет чего-то купил уже актив 35% годовых. Но это бешеная доходность для готового и, рабочего бизнеса. Да, и в валюте. Тем более в валюте, да. да. А, и ежедневно капает э, доход. То есть ежедневно, круглосуточно 24 на 7. Короче, ты просто видишь приложение, ну, ну, как у... дур... Андрей, а как? Это, это какая-то... ну тво... У тебя своя методика особая поиска или таких, условно, каждый второй каждое второе предложение такое на рынке, или это просто очень повезло? Тут э, несколько моментов, то есть в, цел, в целом сайт, э, сайты продаются за 24-36 месяцев выручки, то есть угу. э, если мы, ну вот здесь примерно мы купили его, ну даже если посчитать, мне кажется, достаточно дорого, я считаю, мы его купили, то есть э, доходность на рынке можно покупать из сайта с выручкой 50% годовых. То есть здесь нам понравилась именно тематика. То есть мы ориентированы на бизнес-сайт очень сильно, и поэтому вот здесь конкретно мы переплатили. Угу. А ну, хорошо. Целом, да, целом, а, короче, средняя, может... какая доходность да. получается, если ты говоришь год-полтора окупаемости это что-то типа там 50 70 100 газового. Я думаю, два, от двух лет. То есть 24, а, 24. месяца. Да, все-таки от двух, и если. То есть, у нас на курсе есть отдельный модуль, как снизить цену. То есть, там, ну, если… Поторговаться неси... Один из вариантов – поторговаться, второй вариант – посмотреть, по чем вообще продавались эти сайты. То есть, мы учим смотреть архив, там, и люди находят просто в этой же нише, то есть, смотрят, какие сайты, почем продавались, и они понимают примерно диапазон цены. Ну и там есть нюансы, то есть как минимум на 20% практически всегда можно снизить цену ниже оптимальной. Андрей, ну вот я захожу на этот сайт и я понимаю, что не будучи специалистом, я такой сайт сам не сделаю. Вот как здесь? То есть это надо серьезно освоить технические навыки, чтобы в это, этим заниматься. Или какой здесь вот подход к этому для человека, который не знаком с строительством? Тут как раз идея в том, что мы покупаем готовый актив. То есть создать сайт – это одни трудозатраты, и это полтора года просто для того, чтобы его развить. И второе – это когда ты покупаешь сайт, который уже есть, который уже работает. То есть в этом случае достаточно двух часов в неделю и одного фрилансера с почасовой ставкой на случай, если с сайтом что-то происходит. То есть мы научились, то есть, смотри, у нас вот эта методика, она ориентирована как раз на инвесторов, не на технарей. То есть, инвестор – это тот человек, который сам не будет заниматься администрированием этого сайта. То есть, сейчас технология, которую мы используем, это фактически нажатие нескольких кнопок для того, чтобы это все работало. Если вдруг с сайтом что-то происходит, есть другие кнопки, на которые можно нажать. И опять же, есть мы как поддержка которые студентам просто помогает, если вдруг какие-то вопросы возникают. Но вот за все время, то есть, у нас же эта программа, она существует не первый год, и за все время у нас люди приходили не технарями, и это основной вопрос, то, что я не технарь, что будет, если я сломаю, если у меня что-то сломается. У нас ни одного потерянного сайта студентами нету, то есть, при этом это не технари, это инвесторы. А много людей уже так, ну, обучилось и создали а, сайты? Я думаю, уже... что в Сколько? целом больше сотни сайтов мы помогли купить клиентам уже. То есть это а ребята, которые пошли и прошли программу. Нет ли тут тогда опасности, что вы уже рынок перенасытили, что не нужно больше сайтов, что все, вы как бы черпали нишу, но ну и все, кто новый зайдет, уже не хватит им места? А, я думаю, нет, потому что, во-первых, несколько тысяч новых сайтов ежемесячно создается, то есть вот таких контентных. Во-вторых, трафик в интернете только растет, особенно сейчас, когда народ переходит на другие модели поведения. Соответственно, стоимость трафика растет, потребность растет. И, ну, то есть эта ниша она растет в плане, в плане людей, которые хотят потреблять контент. Давай вернемся к твоему слайду доходные сайты. Почему доходные сайты? Ага. А, вот... Сейчас ты несколько раз упоминал суммы, там миллионы, десятки миллионов, а тут ага. у тебя написано миллион, минимальный вход от 10 тысяч рублей. А, Все-таки это 10 тысяч или миллион, или там 10 миллионов. А, хорошо. А, смотри, по ABC-бизнесу мы можем еще вот в конце. То есть мы-то купили его за 34%, мы как раз хотели про премию за знания закончить. То есть, и тогда перейдем к, вообще, по чем можно покупать. То есть мы по факту, вот если мы посмотрим вот этот слайд, который стартовый, да, мы купили за 750, так. потом следующий слайд, то есть я делал скриншоты, то есть почти 700 тысяч рублей за 30 месяцев этот сайт принес, то есть это 9 долларов, это Google только заплатил, то есть есть картинка, это прям вот выплаты были с Google, после того, как мы его купили, как бы мы его чуть-чуть им занимались, соответственно, получили цифры, потом следующая картинка, это Яндекс. Яндекс принес 580 тысяч рублей. А они параллельно работают, то есть я могу они работают Яндекс параллельно. и Google запустить, да? Mm. Они работают на одной статье, рекламные блоки одного и рекламные блоки другого. И следующий слайд – это общий результат. То есть мы взяли изменение стоимости сайта. То есть если мы этот сайт продаем, например, вот в точке, когда сделан этот слайд, там сейчас это другие цифры, мы сейчас не будем там задача пересчитать их. То есть Суммарная доходность по этому проекту за 30 месяцев составила, получается, 106 62 годовых. То есть больше 100% годовых сайт принес. Угу. А что такое, вот я вижу, ты мне назвал Google Яндекс. Правда, что-то цифры немножко другие. В Google а, у тебя написано 700 тысяч, а вот здесь да. в таблице 596. Uh, смотри, почему получилось так, потому что 9311 долларов uh, на момент, когда я сделал этот слайд, было 500, uh, короче, 96 тысяч, а сейчас это а. уже больше 700. А. Ну, то есть Понял. как бы... Хорошо, uh, а это... что такое прочие поступления от партнера, поскольку это самая большая статья, вот написано 820. Пример... Примерно половину дохода, то есть это плюс доходных сайтов в том, что еще половину дохода дают другие источники. Это партнерские программы, где тебе платят процент, постоянно пишут рекламодатели с просьбой разместить какую-то информацию о них, либо добавить какие-то ссылки, но основное это партнерки. То есть это партнерки образовательных курсов, в бизнесе это партнерки по продаже бизнес-планов, открытие расчетных счетов, юридические консультации. То есть это очень серьезный пласт денег, которые приносят доходные сайты. То есть, и практически ну, очень мало кто на это обращает внимание, и для нас это хорошая точка роста. То есть мы покупаем сайты, на которых есть Google, Яндекс, мы вешаем партнерки, а, и это добавляет половину, ну, просто капитализация сайта удваивает, просто за счет того, что доход в два раза растет. А дальше идут расходы, правильно понимаю? Наполнение контентом 200 тысяч – это ну, на копирайтеров, видимо, да? Вот это такое. да. Хостинг. да это 30 месяцев посчитаны расходы хостинг, примерно 30 месяцев. Mm -hmm. Так, денежный поток – это среднемесячный, да, получается? Это среднемесячный, тысяч. да. Годовой – где-то 800 тысяч, то есть mm -hmm. в среднем получается 106% годовых, да, mm -hmm. он принес. Это с какого периода, когда вы его купили? Так, это у нас был, по-моему, если я не ошибаюсь, давай, я не буду врать. То есть я просто слайд как бы взял семнадцатый год, вот мы по гуглу видим. Mm -hmm. То есть в 17 году мы его купили, в девятнадцатом году я делал эти скрины. Понял. А стоимость сайта сейчас, это ты как оцениваешь? То есть это, ну, есть какая-то стандартная рыночная оценка или... Каким образом? А 20... Я могу понимать, что у меня капитал так вырос еще на этом. Ты берешь выручку и смотришь от 24 до 36 месяцев. Угу. Ну, то есть вот в таком диапазоне стандартно да. продаются сайты, да? Мы учим продавать по верхней планке. Угу. Ну, понял, да. То есть если выручка за 30 месяцев 2 миллиона, то, соответственно, 34 месяца, то это ну, что-то типа 2400. Понял. Угу. Хорошо, хорошо. Давай вернемся тогда к начальному слайду. Минимальный порог входа. Вот вопрос был, все-таки это 700 тысяч или это 10 тысяч, или это 10 миллионов? А, то есть отлично. может ли человек как бы с небольшой суммой зайти? Да, ну то есть смотри, Анна, у нас есть открытый мастер-класс, где мы на большую часть вопросов отвечаем, Там где покупать, как оценивать. Соответственно, я предлагаю Он, тебе это это... бесплатный, правильно я понимаю? Мастер бесплатный мастер-класс. Я думаю, что если ты не против, мы можем просто дать ссылку под видео, где люди смогут пойти и ну, просто лучше узнать о этой теме. То есть мы просто в формате интервью на все вопросы точно не сможем ответить, но вот в формате последовательного практику я думаю, что вполне себе большую часть вопросов мы снимем. Так, да? по поводу 10 тысяч рублей. То есть, вот на этом мастер-классе я говорю, что все-таки от 50, потому что, ну, по факту есть интерес. Ну, если мы разделим на 24 месяца, то доходность не очень большая, да? То есть, если сайт условно ты берешь за 10 тысяч рублей, он примерно тебе будет приносить 300 рублей в месяц. Вот ну, есть, у человека просто пропадет интерес заниматься таким сайтом. Ну, типа, слишком мелко, да? Да, ну а на что писать контент? Ну, то есть, как бы... Uh -huh. Он может, конечно, купить этот сайт сам и писать контент на свои, и это тоже хорошая стратегия. Давай зайдем на слайд номер восемь, там как раз ä, пример сайта за 10 тысяч рублей. Так, Beauty Hands. Uh -huh. То есть ä, мы покупали этот проект, мы хотели делать курс по маникюру и думали, ну давай купим сайт, почему бы и нет. Соответственно, купили его в семнадцатом году, курс по маникюру мы не сделали. Uh, у него были параметры. То есть, вот этот сайт, реально купленный, написано, вы лидер, это я, значит. Соответственно, за 10 750 рублей я его купил. Uh, доход у него был 373 рубля. Ну, это выручка, так, условно, так. Там, минус хостинг. То есть, почти ничего. И, обрати внимание, посетителей было 400 посетителей в сутки. То есть, сайт, это, это твой условный магазин, который посещает 400 человек. Ну, то есть, где можно купить билборд который будет приводить тебе в магазин 400 человек в сутки так это большой вопрос соответственно на следующем слайде в девятнадцатом году мы продали этот сайт просто потому что у нас не было времени им заниматься мы так им и мы не начали заниматься мы продали его за 41 тысячу рублей mm -hmm. а, и обращая внимание доход 195 то есть доход даже упал у него то есть примерно на 30% сократился доход, и примерно на 60% упал трафик. То есть, вот за два года мы просто ничего с ним не делали. Вот он как был. Единственное, а мы, наверное, так? там. Ну, с чего вы его продали в 4 раза дороже? То есть, почему такой рост? Или просто, а -а -а. опять же, это как-то повезло, или что? Есть. Нет, это не оказывается, это не системная история. Точнее, системная история, оказывается, следующая. Вот смотри. Uh, еще один из плюсов доходных сайтов, то что ты их можешь продавать сколь угодно долго. То есть тебе не обязательно, как, допустим, у тебя есть квартира в ипотеке, если жильцы съехали, то ты начинаешь терять деньги. Здесь, пока ты сайт не продаешь, он у тебя деньги генерирует. То есть у тебя нет срочности в этом вопросе абсолютно. То есть uh, в данном случае мы просто… Ну, в, я, вот этот сайт продался в течение… там Есть техника, которая позволяет продавать выше рынка. Опять же, мы ее тоже разбираем и учим, как это делать. Но конкретно здесь я думал, что реально мне повезло. Я когда продал первый вот этот сайт, я думал, о, мне просто повезло. Потом я сделал, у меня были еще какие-то мелкие сайты, которые я продавал там, я покупал тоже там примерно за 40-50 тысяч рублей, и которыми мы не занимались. Я с ними сделал то же самое, и по факту ровно такая же история. Вот у нас есть примеры мастер-классы, где мы покупаем сайт за 50, продаем за 150. То есть Цифры, как бы, это, я это связываю, во-первых, с того, что рынок все-таки более горячий становится, то есть покупателей становится больше, но при этом это не влияет на то, что мы не можем купить дешево, то есть как тут, видишь, то есть, мы можем и продавать дорого, и покупать дешево, то есть это вот как раз вот это время за знание. Интересно. А, ну. Тогда все-таки я к вопросу, с какого минимального порога людям имеет смысл в это вкладываться? То есть вот так, ну разумная цифра, сколько надо своих денег иметь, чтобы лезть сюда. Смотри, я бы начал, если совсем с минимума, да, вот минимальный вопрос, да, то я бы начинал бы, э, во-первых, я бы обязательно прошел обучение, то есть это там порядка 30-40 тысяч рублей, просто по, как потому, что они купаются с первой продажи уже. То есть ну, а Давай тоже, чтобы всем было понятно, то есть у тебя есть бесплатный мастер-класс, где вы mm -hmm. разбираете основные моменты. Мы ссылочку дадим ниже под видео посмотреть. Mm -hmm. И есть платная, да, как, как называется, тоже расскажи о программе, прежде чем дальше будем разбирать. Mm -hmm. Так, программа, это у нас 17 слайд, это программа доходные сайты. То есть по факту мы ее так и называем, и это пошагово 131 урок, где... Человек, начиная от основ вот этих, как купить, где купить, почем и так далее, то есть, первым понимает тему, потом он готовится к покупке сайтов, то есть, есть некое, некий процесс подготовки, который сильно увеличивает просто то, что ты купишь хороший, нормальный сайт. Это не очень много, то есть, это не 131 урок по часу, это, то есть, это 131 задание, которое тебя проводит просто за руку, Вместе с куратором То есть ты подходишь, зарегистрируешься на бирже Это делается так, есть видеоурок на экране Он проходит, регистрируется, дает ссылку Проходит дальше Следующее мы показываем, как анализировать Как находить скрытые дефекты Как торговаться, за что можно скинуть цену То есть человек приходит а, К покупке сайта уже подготовленный а, Все юридические моменты Как принять сайт безопасно Как сделать так, чтобы тебя не обманули Как увидеть, что сайт не накручен да? То есть тебе говорят, сайт приносит миллион соответственно я хочу за него 10 миллионов а как убедиться что так это или не так то есть и а, оказывается то есть раньше мы очень сильно заворачивались в деталях сейчас есть, ну, то есть мы сильно упростили эту методику для инвесторов то есть не так что там нужно какие-то технарские знания по SEO для того чтобы правильно оценить сайт нет на самом деле есть просто простые параметры и можно просто посмотреть на проект и сказать сможешь ты сделать так же или не сможешь но вот давай такой вопрос, наверное, для меня, как инвестора, не то что ленивого, но инвестора, который понимает, что вот я не совсем готов глубоко в это лезть. Есть ли формат таких совсем пассивных инвестиций, когда все сделают за меня? Может быть, вы уже до этого дошли или кто-то еще. Вот есть ли такой формат? Или все-таки это надо самому погружаться и лично руками делать? Или Если... надо кого-то взять, то есть, ну, тоже может быть, я возьму там помощника или несколько помощников, которые сядут и у меня будут этим заниматься. Один сайт вполне себе один от одного до трех сайтов может вполне себе самостоятельно организовать процесс. То есть примерно на весь запуск потребуется около двух недель для того, чтобы разобраться в теме, организовать команду и купить свой первый сайт. То есть, это не та тема, где надо просто очень много знаний иметь. То есть, мы просто говорим, какие люди нужны, какие список того, что надо принять. У нас есть чек-листы, эти чек-листы люди дают просто на фриланс. И это все, ну то есть, это не очень сложно, когда просто мы, мы говорим, кому дать и что дать, какие задания. То есть, отвечая на твой вопрос, да. Ты можешь не заниматься вообще самостоятельно этим, кроме того, что нужно будет зарегистрировать счет, на который будут приходить деньги. Все остальные вопросы а, делаются в рамках даже больше. Большая часть вопросов закрывается хостингом, то есть поддержкой, которая сидит на хостинге за там, 300 рублей. то есть За 300 рублей ты практически 70% вопросов со своим сайтом закрываешь. Но для этого что мне надо? Мне надо разобраться. Да, то есть вот в вашей программе, если я сейчас... Ну, ты меня сильно заинтересовал, хоть я уже был владельцем доходного сайта, но и сейчас вроде являюсь, то ну, мне интересно. Я, может быть, и пройду, вот сейчас прям куплю вашу программу. То есть я у вас там смогу подобрать сайт и, mm -hmm. и ну, там, разобравшись в каких-то нюансах, запустить его так, чтобы самому лично этим особо не заниматься не тратить много времени, правильно? Uh, все верно. Ну это круто, это звучит очень интересно. А, ниже тогда мы ссылочку дадите, куда, где это все смотреть подробнее, изучать. Uh -huh, uh -huh. Хорошо, ну, наверное, начать лучше с бесплатного мастер-класса, чтобы разобраться поподробнее в нюансах, а там уже решать, как нужно, не нужно это вам. Хорошо. А, ну, Звучит круто. А вот формат для совсем пассивных инвесторов вы какой-то предлагаете или сейчас такого нет? Э, ну, кто просто говорит, я это... хочу деньги дать и вот сделать все за меня. Ну, то есть мы... Вот у нас на днях закрылся пул, в котором мы как раз сделали большую сделку под группу инвесторов. То есть каждый инвестор получал долю не в... Ну, то есть не, собственно, один сайт, а получал долю в пуле. То есть долю в восьми сайтах разных нишах. Соответственно... Там Мы суммарно договорились на покупку с очень большим дисконтом, ниже, ниже рынка. И сейчас мы как раз уже, уже настроили монетизацию, уже приняли эти проекты и начинаем уже выходить на уровень того, чтобы эти проекты там, вывести трехзначную доходность. То есть такие проекты периодически бывают. То есть вопрос, если… Я бы, знаешь, как квалифицировал, если сумма меньше 1 миллиона рублей, я рекомендую все-таки сосредоточиться, пройти программу, и вы сможете просто купить себе один-два сайта, найти одного даже человека, который за там, смешные деньги, 5-7 тысяч рублей в месяц, будет это все вести. То есть это вот самый базовый. Если от одного миллиона и выше, то в принципе здесь у нас есть услуга, мы можем помогать такие сайты подбирать. Их не так много, и это не основная наша деятельность сейчас, потому что все-таки есть запросы, там, сумма от двух выше и так далее, там же ну, можно думать о каких-то пулах. Но, опять же, это не такая, то есть, найти хороший лот в большом объеме, это такая хорошая задача. То есть, если это инвестиция от 5 миллионов, можно уже рассматривать проект на покупку именно под инвестора. То есть, когда мы под него берем, находим конкретный проект, оцениваем, и мы его дальше сами везем. Почему такая цифра? Потому что это, опять же, от доходности. То есть, если мы берем сайт 5 миллионов рублей, то это примерно 200-300 тысяч ежемесячный поток в месяц. Значит, мы вычитаем на контент, и мы вычитаем свою комиссию за управление. И тогда это становится всем интересно. У тебя есть слайд интересный, где ваше фото. Можешь открыть? Вот пятый слайд, расскажи, почему. Что, что дают сайты, э, слушай. Ну вот здесь, наверное, самая главная причина то, что ты не привязан к месту. То есть представь, у тебя круглосуточный денежный поток в долларах. Ты сидишь в Таиланде, катаешься на квадроцикле, на сноуборде там, либо плывешь а на плато, тебе... Прямо сейчас фраза: ты сидишь в Таиланде, она не все поймут. звучит так сомнительно. Uh, слушай, ну давай мы прямо пойдем, как бы вопрос, ты же можешь Ну сидеть. ладно, я, я так это, я шучу, конечно, по, uh, про все эти коронные истории. Я сижу сейчас нашей. в большом доме с хорошим участком, у меня в доме баскетбольное кольцо, спортзал, oh, это, это другое дело, да. Да, да, да большое да. поле. То есть для меня сайты это э, тот образ жизни, который, ну, мне кажется, многие могут мечтать о нем, но откладывают по какой-то причине. То есть кто-то открывает бизнес, который привязывает его к одному городу и все. То есть я сайты покупаю, там могу просто открыть ноутбук и у меня уже доступ ко всем моим активам, которые я могу продать в любой момент, могу новые купить, я могу с мобильника просматривать новые лоты и давать задания в каких-то из них поучаствовать. То есть, Слушай, вот, и... это, вот, вот это очень прям интересно звучит, то есть и, что это дает свободу, да, что я могу как бы… Не, бу... не привязан ни к какому месту, я могу путешествовать и при этом зарабатывать, или там где-то, где я хочу жить. То есть Инвестирую вот это я правильно даже, депо... Понимаешь, даже не зарабатывать, то есть тебе не надо тратить много времени на то, что у тебя выходит там четыре статьи в месяц, но а когда, какая, какой заработок, это 4 статьи в месяц, которые написали другие авторы, которые ты просто купил, и другие люди их разместили. То есть... Но, слушай, подожди, а ну разве такого объема достаточно, 4 статьи? Не надо там, чтобы каждый день на сайте появлялись новые статьи? Вот разве если не... ты просто хочешь, чтобы он там рос на 5-10% в год, просто капитализация этого достаточно. То есть если мы берем дешевые проекты там, за 10 тысяч рублей, то там, вот, если, если ежемесячно в него докладывать, эти инвестиции будут расти в трехзначном эквиваленте. То есть, вот как раз стратегия для новичков, когда он за 10 тысяч купил, и потом примерно на 5 тысяч в месяц он выписывает новый контент, и этот сайт он там через полтора года сможет продать там за 500, за 600 тысяч рублей уже. То есть, это как раз актив для новичков. Очень но хорошо. смотри, но с контентом понятно, допустим. Я нанимаю копирайтеров, они пишут тексты какие-то нормальные mm -hmm. по нужной теме. Но как быть с, допустим, сама там структура сайта, куда, как добавлять баннеры какие-то, как его поменять, наверное же сайт тоже ну, должен иметь какие-то а, особенности по расположению разных элементов, то есть вот как с этим ага, быть. Ага. Ну, вот в дополнение мысли по поводу того, хотел сказать, сейчас смотри, то что сайт за 20 миллионов и сайт за 10 тысяч рублей требует одинаковое количество времени на поддержку, это важно, но при этом один может давать там 3 миллиона в месяц, другой там 300 рублей, это вот как раз вот эта премия за инвестиции, то есть, чем больше человек инвестировал, тем менее больше денег он получает и меньше времени тратит. Но если говорить о всех вот этих вещах, то есть с контентом мы определились, это не сложно, да, там с технической частью. Все технические вопросы решаются на уровне базовой поддержки за 300 рублей в месяц, то есть про, ну, все, то есть есть моменты, например, сайт тормозит, да. И этот вопрос решается, ну сейчас вот сумма очень большая будет, 500 рублей стоит ускорить сайт на орке или на фрилансе, то есть есть биржа э, дешевых микроуслуг, мы просто, мы даже сами, у нас есть технари в команде, но мы говорили, берем одного, говорят, твоя задача ускорить сайт, платим ему 500 рублей, он берет и этот сайт ускоряет, причем мы ему пла платим следующему второму, столько же, еще 500 рублей, и он еще его ускоряет. Ну, то ускорение, такие... ладно. А вот э, ну, верстка сайта, то есть не, не конкретных статей, а его структура, э, где, как, чего, какие элементы должны располагаться, как где ты, там... Ты изначально покупаешь сайт, в котором уже все размещено, то есть... Э, тебе ну, и нужно и делать... в нем ничего не надо менять? Разве так? Разве а, там ты, не надо там докручивать только... как-то его? Нет, свои рекламные блоки ставишь просто. Есть момент, так, то есть э, ты купил сайт, вот как... смотри... После покупки сайта есть инструкция, как его принять так, чтобы это было безопасно, mm -hmm. чтобы не потерять в доходности, соответственно, чтобы все резервные копии были. Если вдруг ты что-то сломал, ничего страшного нету, потому что ты по кнопке можешь всегда восстановить предыдущую версию. Слушай, давай я вот с другой теперь стороны зайду. То есть для меня как инвестора понятно, но сейчас объективно вот большинство людей, которые, ну, даже я вот много сейчас очень провожу, выпусков. Каждый день у нас идут новости экономические на канале. И куча людей, которые сейчас остались так или иначе без работы, упал доход, заперли их, работать не дают, непонятно, чего делать. Для таких людей есть ли здесь возможность, то есть если обратная ситуация, время есть, есть готовность заниматься, интернет слава богу, у всех тоже вроде есть. И эм, есть ли тут возможности для человека получить активный доход? Не только пассивный, но именно активным трудом заработать что-то, вот насколько тут есть потенциал или нет? Потенциал заработка, он огромный, потому что если ты готов вкладывать свое время, улучшать, ну то есть здесь премия за знания просто трехзначная, это та ниша, в которой любой человек, особенно если вы берете, допустим, сайт и вы готовы там на него писать контент, то есть эти сайты растут лучше всего, и они продаются дороже всего, потому что если человек эксперт в какой-то теме, это первая идея, которая должна прийти в голову. Купить сайт по теме. И это, это как актив, который будет вас кормить всегда. Это как Инстаграм аккаунт эксперта, это как YouTube канал. То же самый сайт. Это такой же актив, который будет вам давать доход. При этом, это первое, если вы эксперт. Если не эксперт, то есть просто как вы занимаетесь организацией этого процесса, ваша задача публиковать новые статьи. Я бы здесь пошел по пути как раз. Вот здесь программа обучения по сайтам просто обязательно прохождению, потому что самое важное, что она дает, она научит вас покупать активы ниже рынка и продавать выше рынка. И что мы имеем? То есть, когда ты покупаешь ниже рынка, ты автоматически победил, потому что ты всегда можешь выйти по рынку, даже если ты будешь просто заниматься лениво продажей. Вот пример сайта в 2016 году мы его купили за 46 тысяч рублей. Так. Соответственно, это... следующий сайт в 2019 году мы его продали. То же самое, это сайт. Сайт 79, не... да? Да. То есть примерно 30 тысяч рублей. Причем. Я когда вот сам прошел, у меня был инсайт, то есть я покупал крупные сайты, там, мне сайты были интересны от миллиона рублей, просто как минимум потому, что они дают 40-50 тысяч рублей в месяц, и мне ниже просто было неинтересно. Но когда я взял свои мелкие сайты, вот эти купленные там, в самом начале моих экспериментов, и каждый из них, подчеркиваю, каждый, все сайты, которые я купил тогда, они у меня просто валялись, мы продали их дороже, то есть... И представь, купил за 40, продал за 80, купил за 10, продал за 40, купил, мы купили сайта за 40 тысяч рублей, продали за 150, причем... Ну, угу. для вот сомнения раз... просто, что все, не бывает такого, что всегда растет, <связь> это тоже ненормально, что у тебя бесконечный рост, может быть, как-то а... это такая волна просто, ну, что оно... Выросло, потому здесь, что, ну какая экономика-то за премию. этим стоит? С чего он вдруг а, вырос, если в том, что трафик не вырос? Чело человек, А, кстати, трафик, да, не вырос, то есть, на многих сайтах мы видели падение трафика, но при этом мы занимались, на некоторых сайтах мы улучшали их. То есть, мы брали проблемный сайт, например, мы купили сайт, который владелец забыл продлить. То есть, один из примеров, ну как вот, мы же говорим про премию за знание. И ты задал вопрос, как быть людям, которые готовы тратить на это время и зарабатывать на этом. Так. То есть у меня есть примеры мы создавали сайт с нуля, продавали его там за 50 тысяч рублей, просто, хотя это не наша профильная деятельность, мы просто хотели делать проект, потом у нас времени не было им заниматься, там был какой-то трафик 100 человек в сутки, и мы продали его за 50. То есть у меня видео на канале было на эту тему тоже. и ну то есть это как раз про то, что если ты готов что-то улучшать вкладывать в свое время, это всегда продается дороже. То есть, чуть-чуть поменяли тему там, и причем тему это не программист, это просто мы установили новую тему, настроили там в конструкторе цвета, это стало выглядеть красиво, более-менее, и это уже стало стоить дороже. А, знаешь, вот, кстати, по поводу того, что вот, я сейчас думаю, вот как правильно ответить, почему мы реально покупаем дешево, а продаем дорого. Тут есть еще, помимо того, что мы умеем, не, умеем дешево покупать, это еще вопрос э, очень сильно копирайтинга. То есть есть техники, как можно описать актив таким образом, чтобы он продавался дороже. Это вот как продаешь квартиру, делаешь хорошие фотографии, она на 10% дороже продается. Вот здесь то же самое. Если про сайт написать так, что люди в нем видят себя и свою выгоду в будущем, соответственно, он э, продается дороже. А можно ли тогда сайт вот, э, купить в кредит? То есть я, допустим, беру кредитную карту и на нее покупаю сайт. Или это все-таки опасно и, наверное, не стоит сюда лезть. То есть, насколько велики тут риски? Я mm -hmm. первый, как, сайт, как первый мысли? сайт, первый сайт я бы точно не стал покупать в кредит. Первое. Mm -hmm. Я считаю, то что имеет смысл какую-то часть использовать кредитного плеча. Объясню почему. Потому что, смотрите, если мы берем потреб кредит миллион рублей примерно нагрузка вместе с выплатой тела у нас получается порядка 40 годовых. Ну то есть примерно там 15-17 это мы платим процент, и остальное это выплата тела кредита. Да. То есть примерно те же деньги приносит сайт доходный. Да? То есть это значит, что ты его, если его купишь, то в течение двух лет ты будешь возвращать этот потреб, он будет сам себя окупать, и потом он станет абсолютно твоим. История красивая, но если ты будешь, допустим, в какие-то моменты, например, летний спад, не сезон пошел, да, и сайт, например, дает тебе меньше доходность, которая не перекрывает твой потреб-кредит. Соответственно, как раз вот если бы не выплачивать тело, это очень классная история, потому что доходность действительно хорошая. Если это потреб, допустим, короткий, двухлетний, трехлетний, то, или особенно кредитка я бы не стал рисковать. И то же самое с покупкой сайтов для перепродажи. То есть, если, то есть, когда ты берешь кредитку, у тебя появляется срочность, тебе надо выйти раньше. В моем случае срочности нет, потому что я покупаю сайты, я ими владею, когда они дают мне денежный поток, а я сразу могу их ставить на продажу. У нас сейчас модель такая, все, что мы покупаем, мы сразу ставим на продажу и сразу ставим на продажу дорого. Просто, а, а что если купят? А... Как, как оценить какие-то вот подводные камни? И вообще, насколько велики тут риски нарваться с сайтом, что там что-то будет не так, ты его купишь, а потом блетишь с этим? Скажем так, есть особенности, потому что ну, мы своими деньгами их протестировали, причем протестировали очень много, и как раз вывели... Ну, скажем так, смотри, если ты покупаешь сайт, есть параметры, по которым можно сказать, сможешь ты повторить или нет. То есть, нам не важно, что заявляет продавец, мы смотрим на цифры, которые он говорит, и мы понимаем, можем мы это повторить или не можем. Соответственно, если нам говорят, что прибыль на посетителя сайта 20 копеек, мы говорим, ну, мы легко это повторим, потому что у нас 40 копеек на посетителя и мы учим, как это делать. Если нам говорят, что трафик, из... трафик на документ, ну, есть, короче, декомпозиция, это очень важная. Тема в любых инвестициях, то есть, когда ты можешь, ну, помнишь, мы с тобой, когда э, еще бизнесом занимались, есть такая формула продаж, вот здесь Много. ровно та же история работает, то есть, любая прибыль сайта складывается из э, трафика, потом э, второе, этот трафик раскладывается на количество документов и показатель трафик на документ, то есть, если их перемножить, у нас получается трафик. То есть, по факту, это сколько документов мы выписали, и вот этот э, средний показатель, сколько документов просматривает люди в месяц. Все, то же самое с доходом. То есть, мы просто доход на посетителя смотрим. И, и соответственно, когда мы любой сайт оцениваем, то что, ну, например, я выбрал сайт, любой открываю, смотрю, сколько он приносит на посетителя, и сколько трафика дает каждый документ. Все, мне этого достаточно, я могу его уже покупать. Смотри, вот я так резюмируя то, что ты сказал, для меня, что показалось наиболее важным, это доход в долларах раз, второе, это, то есть это удаленный доход, когда ты можешь независимо от своего местоположения этим пользоваться. И, то есть, это доход в цифровой экономике. Насколько сейчас, вот в период кризиса, в период всех наших ограничений, Какая тенденция? То есть идет ли рост, например, потому что люди больше mm -hmm. пошли в интернет? Идет ли, может быть, спад, потому что, наоборот, рекламодатели меньше платят? То есть как ситуация сейчас? Сейчас есть тренды, да, есть то, что влияет хорошо, есть то, что влияет плохо. Рекламодатели сократились, причем мы купили сейчас сайты, получается, пол сайтов на дне, Потому что доходы у сайтов упали, особенно у бизнесовых сайтов. Это связано с тем, что, во-первых, люди сидят дома, и никто не думает открывать свой бизнес. Соответственно, и интерес к теме упал. Второе, то, что мы видим, там просадка порядка 30% в доходах идет, это то, что у рекламодателей стало меньше. Но, поскольку мы также являемся рекламодателями, мы знаем, почему это произошло. То есть сейчас нет, ну мы не видим, что спрос на интернет-рекламу стал меньше. Мы даже видим, что он стал больше в таких каналах, как Instagram, Facebook, YouTube тот же. Чуть-чуть может быть просели. Но есть один нюанс: то, что э, на данный момент поддержка Гугла работает только в автоматическом режиме. Что это значит? Это значит, что любой рекламодатель, который запускает рекламу, соответственно, если она автоматически заблочена, он звонит в поддержку, ему помогают ее запустить, то есть там 70% случаев они могут запуститься. Сейчас такого нет, то есть все на карантине. Поддержка Гугла не работает, у Фейсбука та же самая история, то есть рекламодатели не могут просто выкупить рекламу, потому что, э, как это, все ушли на карантин. Есть, mm -hmm. И когда вопрос самоизоляции закончится, вопрос, ну мы видим то, что будет однозначный рост, просто это будет ну, не офлайн бизнеса. это будут программы обучения, это будут программы поддержки, программы кредитования от банков, которые будут заливать деньгами. То есть это будут просто другие рекламные предложения. Хорошо. Слушай, ты меня очень заинтересовал. Вот у меня хоть и первый опыт такой немножко негативный, но сейчас думаю, что просто я, возможно... Возьму несколько человек, с которыми мы это будем реализовывать, то есть кто от, от меня, от моей команды будет более плотно заниматься, искать э, под себя mm -hmm. такое. Ну и, э, в общем, звучит очень интересно. С чего начать? Вот давай еще раз, ты немножко упоминал про бесплатный мастер-класс, что там будет, Видео, ссылочку дадим под видео, mm -hmm. расскажи поподробнее. Первое, как выбрать сайт, ну, то есть, начать надо с того, вообще начинать любую историю надо с обучения, потому что, ну, испытывать, как это, собирать все грабли самостоятельно, это реально больно, с 2016 года мы этим занимаемся и уже все, что можно, мы собрали, то есть, мы и продавали, и покупали, и теряли деньги, то есть, каждые 10% сайтов примерно мы сливали, то есть, это, если говорить по пулу. И мы знаем, почему они сливались. То есть это чаще всего там либо мы про них забыли, либо еще что-то. Но, соответственно, первое, с чего надо начинать, это начать надо с обучения. Для того, чтобы просто взять другой успешный опыт, наш успешный опыт, и те результаты, которые у нас есть, для того, чтобы просто попробовать их повторить. Поэтому первое, как правильно выбрать сайт. на мастер-классе мы эту тему разбираем. Какие сайты точно не надо покупать? Потому что иногда присылают проекты, которые ты вот с первого раза говоришь, это точно нет, это нет. Вот мы, я даю стоп-лист, то, что мы точно не рассматриваем, и объясняю почему. Соответственно, мы разбираем, где покупать сайт выгодно. То есть, конкретно даю ссылки на бесплатном мастер-классе, вы регистрируетесь, можете прямо там, в прямом эфире, выбрать себе проект. И ну, случается случай, когда ребята в прямом эфире находят себе проекты и уже принимают решение участвовать в сделках. Соответственно, ну, понятно, что это аукцион, не все сразу покупают, но такие случаи тоже есть. Как выгодно купить этот сайт? То есть, что нужно сделать? и по каким критериям надо, надо сбрасывать цену, либо договариваться с продавцом. Соответственно, отдельно, причем это мы все разбираем на мастер-классе, там в течение двух с половиной часов концентрировано, то есть это не то, что... А, ну как это? Не история про то, что, блин, вам нужна программа обучения. То есть, мое искреннее убеждение, что она нужна, потому что даже там, сайтом за 10 тысяч рублей она окупается. Если вы планируете инвестировать там, 100 тысяч рублей и выше, то в любом случае эта история работает. Тем более, она как бы с гарантией, то, что если вдруг она вам не подошла, в течение двух недель мы возвращаем все деньги без вопросов. Соответственно, если про мастер-класс, вот, чтобы до конца понять, ваша не ваша, Разбираем, на чем зарабатывают сайты. Вот ты говорил: там есть Google, есть Яндекс, есть какие-то партнерки, каким образом размещать объявления на сайтах. То есть, это кажется сложным, пока ты в это не погрузился. То есть, но в течение двух с половиной часов становится просто. То есть, это, это наша задача показать, что это просто и это для инвестирования. Соответственно, и отдельно, отдельный блок на мастер-классе это то, как управлять сайтом. То есть, показываем, прямо из чего. Складывается управление, как делается контент, как делается технарская часть, как делается поисковая оптимизация. А чужими руками, да, вот надо было добавить обязательно, потому что это, это важно для инвестирования. Спасибо, Андрей, звучит очень интересно, конечно, если это все действительно вот прям так, как ты описываешь, что и 30% плюс, и в долларах, и удаленно, то это крутой инструмент. И... Буду пробовать, пробовать осваивать. Спасибо большое, что поделился. Очень mm -hmm. рад. Действительно, такая интересная, цепляющая информация. Всем, кто заинтересован, ниже под видео мы ссылочки дадим на мастер-класс, на обучение Андрея, поизучайте материалы. Всем удачи, успешных инвестиций, осваивайте разные инструменты. Андрей, большое спасибо. Спасибо, счастливо.